אני חנתי מצר ושם של המצר צדימ של המשיח. Сегодняшняя проповедь называется Шаги Мессии. ויש קותרת נוספות תרчив ממקום אגלה. Есть еще название расшир свои. מי זוכר מי פוזה? Кто знает откуда это про шатры. Вот в точности расшир. Свои шатры. Ну, Исайя 54 глава. 54 глава. Шам Тархив. написано. Маком Расшир шатры они Я хочу сказать, что мы живем в очень странном времени. И нам не было достаточно войн. и пандемии. Ну к этому добавилось землетрясение. תומן אמיוד מיוד יפה שאליך תורב במתאי, בספר מתאי, בבסוראת מתאי, בפרק שרעינבר. זה גמור מקומות הרימש של כתבי הקודש. זה אומת מאוד. זה אומת מאוד. זה אומת מאוד. זה אומת מאוד. זה אומת מאוד. זה אומת מאוד. זה Сначала я хочу сказать, что не нам дано знать, когда есть, будет конец кольмеами ма им на коры машу думали маца вчераем и каждые 100 150 лет 200 что-то происходит что похоже на то что сейчас происходит шмунами от хамишим по исраильля улам аят мунами отми дома были много войн, тоже пандемия там была, катаклизмы. и катаклизмы. أو... Цיפуイне, э... И все ожидали, вот Мессия приходит через, через день. בחайфа, מש... משיבה גר... משיבה вот мы живем в Хайфе, и здесь у нас... Э дома, колония есть. وיש, uh, есть похожая колония в Иерусалиме. Они okay. как раз приехали сюда в 1840 году, потому что думали, вот сейчас мы встретим мессию. Он немножко опоздал. Они сначала немного огорчали, но потом они начали строить систему. И до сих пор пользуемся системой дорог. И я хочу сказать, вы помните, было такое высказывание всегда готов. Будь всегда готов. Всегда готов. Я хочу сказать, что это не пионерское высказывание. Это взяли из Писания. Что мы верующие всегда должны быть готовы под и мы не знаем чего нам ожидать что будет но Писание нам говорят и дух и невеста говорят приди и тоже написано э, бл бл блажен э, идущий во имя Господне мы хотим, чтобы День Господень прошел быстрее. Но очень важно не быть впечатлены от проблем вокруг. Потому что они нам доставляют э, страх... И, Раз... и... Разочарование. разочарование. И очень важно смотреть на день Божий с надеждой. Потому что его ученики, которые ждут его прихода, он придет как бы к сожалению. И очень-очень важный. לiskoרתו משאל של ישועה.очень важно помнить причę ישועה.atem זוכרים, איהו חמישה בנות, קלות, חכמות, וخمישה פחות חכמות.вы помните причę про десять дев?пять пять умных, а пять менее умных.о, митум тамод.или не очень умных.у ли гамры.и совсем не ум.веде יש קולמיני פרשנוט есть разные подтолкования об этом. Но эта притча существует народе Израиля до много-много лет назад, до того, как еще родился. в но ее захрим, что Амдубар тщмируета шемен для Вы помните, там написано: сохраните масло для ваших факелов. И смысл очень прост: стойте в заповеди в заповедях Божьих. И это явшер тамид для нер шлакем, для далук и это позволит вашей свече всегда быть в огне, и вы будете видеть, куда идти. Делайте заповеди Божьи. Что есть заповеди Божьи? Что это такое? Вы знаете, для для кто живет в Исраиле, и немного отдалены от христианского мира. Это вещь очень простая. Потому что те, кто живут в христианском мире, Иногда слишком много центруются на милости. Есть ли у меня есть uh, благодать. Я могу все сделать. И все отлично. А потом они начинают создавать свои же uh, заповеди. Чтобы себя присоединить к какой-то деминации. Динаминации, динаминации. Или, быть более... <laughs> или быть более важным в, в общине. А Или а нам, кто живет в, в Израиле? Это очень легко. Потому что мы душой знаем, что есть такое, как заповедь Божия. Знаем, такое, как заповедь Божия. И Иешуа не раз говорил, кто сделает мою заповедь? Он будет благословен. А занахну пошу велавин, за кол Значит, нам нужно просто прочитать несколько стихов и понять, что это все существует. И одна вещь очень важна во всех заповедях. Это постоянство. Это не то, что один день тебе хочется это сделать, а другой день нет. И вот я хочу сейчас прочитать пару стихов. «Аз «Вторая глава» «Вемипасук стих» «Шаулю «Павел говорит так» «Бог, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, кто постоянством, Упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде ярость и гнев. Мед пашут. Очень просто. Если ты постоянно в хорошем деле, у тебя будет благословение. И, конечно, никто не отменяет благодать. Потому что без благодати мы даже дышать не можем. Эткала губ рак Тело человека все творение, оно действует только на благодати. Им, Анахну Если мы читаем в Писаниях. Павел говорит так. Пророки говорят. Шемеш, Ола, Гам. Солнце восходит над добрыми и над злыми. И это только по благодати. Друзья, я вижу, что несколько людей заснули. Если хотите, принесем вам кофе. Яичницу? שאול ממשיך באיגרת להרומים בפרק שטайн. פавел продолжает в Кремле вторая глава. ובעברית פסוק שיש, הוא ממשיך לאגיד גם לה. И после шестого стиха он продолжает говорить к мессианским верующим, что делать, что не делать. Все очень просто и тоже тем, кто не мессианские евреи. Посмотрите, что он говорит. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающее злое. Во-первых, Иудею, потом Елену. Это неважно, кто ты есть, если ты делаешь, если ты делаешь зло. Потому что суд Божий придет и на еврея, и на ерина э, если ты делаешь зло. Напротив славы и чести мир всякому, делающему добро. Во-первых, иудею, потом и еле и елену. Ибо нет лицеприятия у Господа. Те, которые не имея закона согрешили, вне закона осудятся. Те, кто по закону согрешили, по закону будут судимы. Очень важно понять что Бог знает, как привести праведный суд на каждого. Но в плане как быть, это очень просто для мессианского решения. Потому что мы никогда не утонули в таком как и слишком много благодати мы всегда понимали что есть вот благодать но есть вещи которые нужно делать чтобы, были, чтобы была хорошая жизнь это очень похоже на одну шутку одна женщина пошла на работу я оставила своему мужу записку. Это, это жизнь э, мессианских. И там в записке было написано, что э, купить в магазине. Первый пункт. Хлеб. Никуда я на книг. Потом э, сосиски. Никуда шлешит халав. Потом молоко. Никуда ревеит. מישחת שנתיים. зубная pasta. וникуда חמשית נייר туалет. и туалетная бумага. никуда хамешит. пяты пункт. אז כשיחזרה מהעבודה, הוא קנה לְחַמִּיחַ שְׁתֵּי מִשְׁחִתִּים שָׁנָה כְּמִקְדָּשׁ שְׁלֹשָׁה חַתֵּרָה. такой. когда она пришла с работы, она увидела одну буханку хлеба, два. Две сосиски, три молока, четыре зубной пасты Очень просто, написано, что делать, ты... 4 ты, 4 ты не думаешь слишком много. Я читала о некоторых умных людей. У них много... У, у них много денег, но они одинаково, одинаково каждый день одеваются. Черная рубашка и черные штаны. Не думать слишком много. много. Оделся и пошел. То же самое о нас. Что нам дал Бог? Хагим. Праздники. Кашрут. кашрут шаббат. шаббат. Бритмила. Брит -мила. Хоккей не э Закон чистоты. Есть еще несколько пунктов по отношениям друг к другу. Не укради, не убей, не ври. За Очень простые вещи. по Фолиантим рабаним. Кодиш, ним, а меот меот это нам не нужно читать очень много книг или как-то получить какое-то особенное откровение все очень ясно написано и как ты чувствуешь так и дела кашшрутлев пошут супермаркет и мотаде и пашут на супермаркет если ты не знаешь как покупать в кашетами чтобы кошена было иди просто в обычный супермаркет. И там ты не ошибешься ты не купишь там свинью а шабат Тебе, тебе не нужно углубляться как делать шаббат или или ä, праздновать все написано в писаниях от кама и и у нас у, э, мессианских иудеев mm -hmm. есть еще несколько добавок. Хапес, Ратсон, Ищи волю Божью. С верой, э, полагаю, руки. Будь э, смелый в молитве и проси у Бога направление. Учи, божий э, Писание. Петр сказал. Павел, э, Павел сказал. Что, Павел сказал, все можно, но не все полезно. Ты в жизни можешь, конечно, так попробовать помолиться, там углубиться. Вы а та и ты вдруг найдешь, что вот так хорошо, так не хорошо, а так вообще супер. وأз, И тогда преуспеешь. Я продолжаю говорить о том, что говорил на прошлой неделе. Я хочу сейчас затронуть очень важный, важный пункт. Кто, кто настоящий еврей? Я хочу, чтобы мы, Потому что, среди нас есть такие пары, которые один не еврей, или оба чуть-чуть евреи. И очень важно понять, кто мы перед Богом и перед народом Израиля. Потому что когда мы читаем официальные вещи. После них иногда у людей появляется стыд. Азмашикотовецли, циркулямкотов, Израилич. Но ну, и то, что, что э, у всех написано «израильтянин». Я не чувствую себя достаточно хорошо. Я сначала хочу сказать, что это очень древняя Кама э, Давид. Кто из вас помнит царя Давида? Помните его? Есть есть. Ло, молчал. Есть он написал. псалом, который написал. И там написано: в грехе родила меня моя мать. Кто такое помнит? их Вы знаете, как в христианстве это переводится? Это дело, для человека, в, этот, есть в христианстве это интерпретируют как то, что человек, как только родился, то у него уже первоначальный грех. Потому что царь Давид сказал, в грехе родила меня мать. Но там другая интерпретация. Кетта была что раба Давид смысл в том был, что прабабушка Давида... Мизухер Шемшила... Рут... звали Руф. Вайтами и люди смеялись над царем Давидом. И они говорили: "Ну, что это за еврей такой? Потому что у тебя прабабушка родилась из инцеста. Значит, Аба шахав има батшило, Лот шахав има и Амав, Лот. Okay. Uh, Помните, Lod. как родились его дети? Он две, yeah, yeah. две дочери его напоили и родился Ами Моав, аз Рут имя Моав. она из Моава. Аз Анашим Аю минасим Ливайеш эт Мелех Давид. Люди пытались остедить э, царя Давида. И говорили, какой ты же еврей, какого у <как> тебя <как> право <как> нас <как> вообще <как> над <как> нами царство? Это психами шамаем, атакен евреи, атакен в Израиль, атакен мелхиседек. Но Бог да, дал ему вот этот уговор, что Он да еврей, да в Израиле и да царь над Израилем. Войем к черабаним, осим паршанут. И когда сегодня раввины делают интерпретацию, они говорят очень правильно. Какая благодать? что даже Моав э, дал благословение Израилю. Значит, кто он есть настоящий еврей сегодня? Знаете, есть между нами евреи, которые из-за разных причин пошли делать э, гиюр. они решили не и я э, лично не против гиура. срыхли Но надо э, быть осторожными, вот несколько последствий гиура. Если вы хотите это сделать. Они Я не рекомендую и не не рекомендую. Делайте, что чувствуете. Но есть как минимум четыре опасности в Гиоре. И очень важно, чтобы вы их понимали. Первое и самое страшное, первое что они могут вас заставить отвергнуть э, веру в Yeshua. это очень очень проблематично если мы читаем, если мы читаем а Люди пошли на, на смерть, чтобы не, отрец, не отвергать э, <бескоррочные> Иешуа. <сигналы> и и в многих поколениях люди страдали самые ужасные муки, чтобы сохранить их. Привязанность к анашим Иешуа, буз, буз, И если люди готовы из-за какой-то черточки в, в документе отвергнуть Иешуа, то стыдно. Даваршини. Второй пункт. А килу они мамших барешон. В первом ки... пункте я ки... продолжаю. Лид, лидхакеш, Башем Шел имя Это от Это неисполнение заповеди, очень важной заповеди. Вик написано Сефер Дварим. Второзаконие. Второзаконие, 18 глава. «Вещам катув. И там написано. Пророка из среды братьев их, такого как ты, я воздвигну. И вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тут будет говорить имени моим, с того я взыщу. А Мед-мед-барур. Все очень ясно написано. Если мы получили в откровении э, веру Yeshua, и в откровении, э, веру Yeshua, и пытаемся это отвергнуть, то суд Божий будет очень очень э, тяжелый. Шния, למа, эзе, эзе, эзе Второй пункт, какие опасности есть в Геории. Они могут подействовать, э, повлиять так, чтобы вы вышли из э, вашей же э, общины. Они говорят, окей, тамину башекет. Они сказали, ну хорошо, верьте тихо. Но выйти из общины. Но Писание говорит, не оставляй собрание своего. Кто этот стих помнит? Почему не оставлять собрание своего? не <в> <projectarel> Потому что когда много людей собираются вместе, то есть большая сила, которая всех накрывает. Катув – это Йоханан. В Яне написано. Когда мы общаемся на другом языке, и у нас есть вера в а аздам шел Иешуа, митахеретотану то кровь Иешуа нас очищает. Понимаете, вы сидите, может, вы не наполовину уже спите, но здесь говорится о Иешуа. И даже если ты наполовину спишь, как несколько вас, износ, все равно кровь Иешуа вас очищает. ЗНС. Это чудо. Это благодать. Третья опасность Гийора. Я вам скажу, это очень важно. Кто из вас знает такое, как э... суеверие? Кто это знает? Что это? Дайте несколько примеров. Постучать по дереву кошка. К шехатуль, к шехатуль. Когда кошка пробегает. К шехатульба, шахор. Черная кошка. Мед хочу. Очень важно. Те кто, любят... Те, кто любят, кошек, закройте уши. Когда? <laughs> Не переводится. Схок. <laughs> Это называется суеверие. К моему большому сожалению, люди, которые проходят Гиюр, они их захватывают несколько вещей. Ой, я не в правильное время зажгла свечу. Бог сотрет меня с книги жизни. Это неправда. А Ты настоящая свеча. И то, что ты э, зажигаешь до или после, это все... Или я проснулся и не помыл руки, не сделал на послушайте есть здоровые вещи которые давалимин но иногда иногда вам говорят если ты так не сделаешь или так не сделаешь то у тебя будет большая проблема и люди это захватывают я бы надам бары был человек, который был наполнен Духом Святым и приходил и славил его, а вдруг он стал бояться от свечей и от кошки. А ты со мной? Это очень вредная вещь. Потому что мы к свободе призваны. Написано, там, где Ешуа, есть свобода. Четвертый пункт. Проблема Гьюра. Есть такая бумага, она называется ⁇ Тамцит решу ⁇ Это не в самом документе, это то, что у них в записях. Ты можешь получить. Зайди в МВД и попроси эту бумагу. И ты сделал гиюр, и там все еще не написано еврей Написано и я говорю себе, а почему это все сделала? Я продолжаю думать об этом. Кто из вас знает такие нуахиды? Мизохер, Мира, мишама. Да. яца, Это яца, Это движение, которое вышло. В основном из Хабада. И это направлено на евреев. Бамиуха Особенно тем, на тех, кто находится в мессианских общинах или в церквях. В элифамим. Иногда. Постарань не учились много. И они говорят о том же самом, год за годом. И человек сидит и сидит. И он хочет открыть мозги. И вдруг он слышит очень глубокие, умные вещи из usto равינов из נוחהידוב נוחהידוב נוחהידוב וLAT LAT ומחיל לי itrachek и потихоньку он начинает отдаляться מיחסד במשיח ישוע אблагадарить еще משיח וְאֶמְוֹמְרִים לֹא בְּפֵי גַלּוּי ו'и они говорят ему очень открыто שֶׁאַתָּב בְּחַיִּים לֹא תִי что ты никогда не будешь евреем. Ты всегда будешь сидеть сзади в синагоге. Ты э, в жизни не пыталась до Торы, но тебе хорошо, потому что ты поблизился к, э, к народу Израиля. Ты стал э, шаббатным гоем. И ты всегда здесь в свете с нами и что мне странно что люди тогда да, покупают вы есть очень глубокая э, опасность в этом ведь твои пам и раза разом писание махриимлану <laughs> Гамли Иудим, вы И евреями Что-то очень, очень Вы были далеки. Но в крови, крови А тем афахтем Вы приблизились. И вы стали царство священников second class. и не второй класс מאחורה, и вам не нужно сидеть сзади потому что вы уже внутри אבל, но нуахиды существовали тоже в первом веке وشауль, и ä, Павел ä, к этому обращался Вы умерли? Анашимба Галатия. И он Галатам говорил. А не куреп. Я читаю. И матем лифтоах, гала, э, галатим шалош перек, э, К Галатам, 3 глава, 1 стих. О, несмысленные Галаты! Кто прельстил вас, не покоряться истине? вас, у которых пред глазами предначертан был Ешуа Мессия, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела закона вы получили Духа или через заставление вере? Шауль умер. говорит, ребята, что вы делаете? А тем родственникам несли ба Вы хотите углубиться в интерпретации, конечно? Они а не ломакир побы Израиль ищ, что и геле по мегалут в килумамин, в лои в ло них насли поршенут. Зато в гамани усеется. Я не знаю ни одного человека, который приехал сюда и не начал uh, интерпретировать. Но почему завтра и в о И почему ты оставил первый класс Почему? Почему ты оставил свое славное место в это и опустился к тому месту, где тебя просто похлопали по плечу и сказали, молодец. А тем с одной стороны, это хорошо, что каждый знает свое призвание и свое место. А сейчас такси Послушайте, послушайте сейчас. Бенадам человек, что бабасар ло ягуди, в теле не еврей. Авал дерах машиах афахлиют маамин Но через миссию он да стал э, верующим в Бога Израиля. Ушаях в магиело коля абрахот они в тохот ли Израиль? Ему положены все благословения, которые были положены Израилю. С другой стороны, конечно, не наследствует землю израильскую, потому что Израиль ее наследует. Люди, которые здесь живут, Гам, Гамлю, или Но тоже недолго, только на 49 лет. Вы знаете, что если здесь покупаете дом, что вы только 49 лет настоящий владелец земли? А потом нужно еще добавить на 49 Entonces, Конечно, не владельцы земли, те, кто живут за границей. Но в духовном плане у тебя те же самые призвания и те же самые возможности они я это сказал тем кто живет за границей вальгарим те кто не евреи но даже вот здесь в израиле если ты веруешь в Мессию. Има таит хабар тали Элохе Израиле. Если ты присоединился к Богу Израиля. Има та лаках тали отсмеха, оль шлахагим в кашрут в брит мила в шабат. Если ты взял на себя ношу э, шабата и праздников и обрезания и кашрут. И кашрут. А за та гуди То ты еврей. Они лохосевшие. גיור יותר משבח אסא ריבка ורACHEL ולייא ושרה بنנות גדולים שיחתנו ימא אברהם יצחק יעקב וישראל. Я не думаю, что Сарали, Ривка, Хэли делали такой гиур. Ведь КАМУВАН, УЛАЙ БАРИШУМ ЗЕЛОЕ КАТУВ. И конечно, и, конечно, в записях, наверное, не будет написано Но ты тот, ты, кто ты веришь, что ты. Потому что об этом написано в Писаниях. Потому что какое право есть у еврея, который верит в Кришну, или такие вещи? Какое право у него есть быть евреем? Наоборот, написано, будет стерто его имя из народа Израиля. Но это... Но какой ты еврей? Ты может в плоти не еврей, но ты соединился с Израилем. И написано о тебе. И написано, что гер будет как как природный. природный человек этой земли. И в том, что тогда познал Мессию и через него еще больше присоединился к Богу Израиле, то ты поистине э, еврей. Окей. Okay. Okay. עכשיו אני רוצה לגיד כמה דברים לשביץיון yeah. לנו לקהילה. Я сейчас хочу сказать несколько вещей לדבר על זה קור במעכשיים שלנו. Я начала говорить об этом на наших встречах. רוצה לגיד שאנחנו קהילה שקיימת כבר מאלי שנים ויחד Я хочу сказать, что моя община, которая существует больше чем двадцать год. Ve תודה לאל. ותודה. ומנאש שאנחנו לא קיילא גדולה מאוד. да, моя небольшая община. ай лок то нагдам. ну не маленькая. беседер. хороший. есть арбени шим что аврудер кейно. есть многие люди которые прошли через нас. מיני מקומוד. учились, укрепились и теперь они пошли дальше в другие места. они пошли я хочу сказать, что вот в 18 лет мы были зациклены на себя. Это неправильное не, слово. Э, зациклены, это как есть, не она гаова, рака нахну. Мы За... сконцентрированы на себе. Мы вложились в многих вещах. אVAL נאסינו, ואני חששתי זה נחון, צריך תמיד לפתח קבוצות, וזה וזה, כל מיני שירוטים. ו'י, я всегда, я всегда думаю, что очень, очень важно развивать квотсот, ве кол'минае широтим. Развивать группы, всякие служения. АVAL ЗЕ КМО ЛИГАДЕЛЬ ЕЛЕД. Ну это как росить ребенка. АТА МАШКИЕ МАШКИЕ ты вкладываешься, но не всегда ты доволен, но потом ты опять доволен. Это как работа без конца. И вдруг я начал чувствовать, что да, это хорошо взращивать и улучшать. за но есть такой такой стих в писаниях мирах благословен человек который у него многие дети они будут как стрелы и он будет их посылать в разные стороны и он победит своих врагов за это пророческая картина. они Я хочу сказать, что между нами здесь в общении. Бемешех истрим выхатша на гадлу гамморим гаматифим, а нашим иот мисугалим вехазаким. За 21 год здесь росли и учителя, и проповедники, очень сильные люди я хочу сказать, что не всегда можно в, только в, в, рамках. в рамках общины всем открыться. وأني מרגיש, وأني זה, И я чувствую, говорю уже об этом несколько недель, я хочу позвать всю общину на молитву что нам может надо посадить еще какую-то, еще одну общину. И послать туда маленькую делегацию. И чтобы они открыли еще одну общину. И парковьи. чтобы они развивали своих дарах. Они пошют руцеше. Я хотел бы, чтобы мы, как община, могли бы помолиться об этом. Это не будет человек, который только-только пришел в общину. Нужно кого-то, чтобы Бог направил, как яйн, шеквар טוב, в уже как хорошее вино, которое настоялось, и уже вот можно открывать его. И сделать этот шаг. Я открываю для вас этот пункт, как направление в молитве. Чтобы Бог нас направил, и помог нам понять, кто, когда и куда. И сейчас я хочу прочитать стих из Исаи 54. Распространи место шатра твоего. Расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся. Пусти, пусти длинные верви твои и утверди коле твои ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Чтобы Бог нам дал в Духе Святом откровение. Мы не самая лучшая община, Мы не самая община. Мы одна из э, израильских общин. И здесь э, образовался какой-то стиль. И он э, подходит многим. Ни в одном городе Израиля ни одна община не может сказать «Это мой город». И почти в каждом городе есть общины. Но это не страшно открыть что-то, как мы видим и верим. Я хочу здесь закончить. Молитвой. Давайте встань, пожалуйста. Господь. Я благодарю тебя за швей И я хочу, чтобы ты помог нам быть светом, там где ты нам дал быть светом. Помоги нам быть сильным светом. Свет с... Влиянием. влиянием. И с духовным влиянием очень сильно. Я молюсь, Господь, чтобы Ты укрепил наших людей. Тот, кто -то сомневается в своем статусе. Ты укрепишь э, сверхъестественно. И я молюсь Господь. Алколя неяназод Об этом вопросе послание и основание новой общины. לנו, أدون, Дай нам Господь понимание. Тенлану чивун. Дай нам направление. Дай нам увидеть правильных людей для этого. Чтобы был дополнительный свет в другом месте. И чтобы развивались дары, которые ты в нас положил. Я молюсь об этом во имя Ишуа Мессии. И помоги нам всем. Аминь.